Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Сегодня я прошел тест-драйв этого красавчика, нового Тигуана. Хочу в первую очередь поблагодарить автосалон Порт Олви, Volkswagen, который находится в Кировограде, на улице Чмеленко, за предоставленную возможность. Ребята, это просто крутые эмоции. Я вам честно говорю, я получил просто сумасшедшие впечатления от этого автомобиля. Он напичкан новыми опциями, которых я не видел, не встречал в других автомобилях. Я вам скажу так, что будущее уже наступило, и оно находится здесь. Пожалуйста, все, друзья, получите эти эмоции, придите сюда, вот, и прочувствуйте то, что прочувствовал я. Всем хорошего дня, пока. Да, я ручки отпустил, мы значит, тестируем автомобиль. Рук uh, нету, улан. мы да. входим в поворот, uh, руки, руки за голову, руки за голову, так, и теперь призыву. показываем дорогу, мы входим в поворот. Скорость 100. Все, вот так вот отлично, можно скорость больше сделать, можно очень. больше, до 160 км вы можете ехать с этой, с этой опцией Вот, но я не трогаю руль, он сам входит в поворот, значит, и очень умный автомобиль Очень и, таки, и таким образом можно ехать, он будет полосу движения держать бесконечно Плюс с функцией, которая не дает приблизиться близко к едущему передеду а, движение по полосе, примите управление Пишет. Вот тут вот прошло время, и он просит все-таки убедиться, что ага. вы не потеряли сознание. Ага. Дальше он начнет замедлять ход и остановится. Я держу педаль на, вот, на 110. Акселератор. Значит. Ну, тут он понимает, что вы газуете, что в этот он останавливаться не собирается. Так. Сейчас, предупредил, показал. Опа. Оп, разбудил, притормозил. <laughs> ну, а сейчас да. начнет замедляться. Еще раз. И сейчас начнут останавливаться. То есть, знаете, с вами что-то не так. Вы заснули или там потеряли сознание. Но все равно, даже вот эту полосу плохую, которую почти не видно, он у нас держит. С выбором автомобиля я определился. Чего желаю вам. Пока.